В этом видео мы с тобой рассмотрим рубрику, которая так всем понравилась, которая называется «Психология сетевика». Привет, дорогой друг, с вами Марина Демидова, топ-лидер компании Pride International, а также коуч по целеполаганию и личностному росту. Итак, в прошлых видео мы с тобой узнали, что есть пять топ-причин, которые не позволяют продвигаться успешно в MLM-предпринимательстве. И в серии видео я обязательно расскажу о всех пяти поподробнее. Итак, первая причина. Первая причина, когда человек стесняется говорить, что он занимается сетевым бизнесом. Почему это происходит и как это преодолеть? Дело в том, что когда-то в 80-е годы, а возможно ты родился в это время, сетевой маркетинг был очень агрессивным. И вот эти значки «хочешь узнать, как похудеть – спроси меня» и прочие агрессивные вещи, они позволяли человеку сделать вывод о том, что сетевой маркетинг – это некая цыганщина, которая заставляет тянуть за рукав и тащить к себе в структуру для того, чтобы только выманить деньги. Но мир меняется. Вспомни, что 20 лет назад, 30 лет назад, не было таких телефонов, которыми мы пользуемся сейчас каждый день. Изменения в мире настолько быстро происходят, что это касается абсолютно любой сферы. Это касается и сетевого маркетинга. И те люди, которые сейчас только начинают вступать в сетевой маркетинг, они должны гордиться тем, что они принадлежат к сетевому братству, потому что это элита менеджмента. Что такое сетевик? сетевик это человек который овладеет несколькими профессиями для того чтобы продвигаться успешно в млм индустрии. Давайте сравним линейный бизнес и сетевой бизнес. Если вы работаете по найму или вы какой-то узкий специалист и продвигаете свои личные услуги или действия, то скорее всего вы будете специалист в маленькой узкой области лекарь, пекарь, я не знаю там звонарь, а, еще кто-то да но только это. Что такое сетевой менеджер? Это отдел кадров, финансист, психолог и многое-многое другое. И самое главное, что сейчас интересно, это интернет-маркетолог. Это очень востребованная профессия, и без нее точно не преуспеть в сетевом бизнесе, потому что в наш 21 век именно через интернет-технологии мы продвигаем свой MLM-бизнес. И когда человек стесняется того, чтобы сказать, что я в сетевой индустрии, я продвигаю какой-то MLM-проект, вспомни это видео и просто погордись от того, что ты принадлежишь к сетевому бизнесу. Сетевой бизнес – это не просто элита, это поколение новых людей. Потому что прежде, чем прийти в сетевой бизнес, человек должен согласиться с тем, что он согласен на трансформацию. И давайте посмотрим, какие люди выходят из сетевого бизнеса, чтобы вы понимали, к чему вы прикоснулись, к чему вы на самом деле принадлежите. А все известные тренера – бывшие сетевики. И это уже бесспорная вещь. Мало того, есть уже и президенты сетевого бизнеса. А недавно на МЛМ-ассамблее международной по Сетевому бизнесу мы еще узнали одну новость, что сетевики с большим многолетним стажем и большими уже чеками, это уже не чеки, это уже капиталы, они еще и в, э, очень сильно влияют на политику этого мира. И если тебе не безразлично, что происходит рядом, если ты хочешь сделать вклад в будущее, то именно эти люди идут в сетевой бизнес. И теперь знай и гордись, что когда ты говоришь, я занимаюсь MLM индустрией, ты занимаешься строительством нового мира. Смотри следующее видео, в котором я расскажу о второй ошибке, которая очень сильно влияет и тормозит тебя к успеху в сетевой индустрии. С вами была Марина Демидова.